Наш город еще раз подтвердил, что он является городом а, выпадной столицы и открытым городом. Итак, друзья, на этом автомобиле мы должны были ехать в Купчино на избирательный участок, но оставил ее буквально на час возле штаба и смотрите, порез заднего колеса и спущенное переднее, а запаска-то только одна. То есть поехать сейчас не можешь все, Не кажется никак. Никак. Совпадение? Не думаю. У нас впервые такая ситуация, что вот сотрудники Росгвардии по, по всему округу. Что какая-то военное положение или что? Скорее всего, да. Это выборы у нас уже как военное положение. Практически выборы прошли без каких э, явных нарушений. Весь регламент нарушен, на домного голосования. Весь регламент нарушен, ничего не объявлено, они схватили урны и просто убежали. Общили, что дадут автобус? Понятно. У нас же нет денег, чтобы сюда подбирать. Да, понятно? Будем, нет, а -а -а. нам сообщили, во сколько подъедет автобус. По телефону. Уик а -а -а. да, 1635, аптековский остров. Фиксируем вброс бюллетеней в урны. Вот сложенные бюллетени Одна урна. Вторая урна. Сложены красиво пачечками бюллетени. У нас сегодня утром избили коллегу а, член комиссии с правом решающего голоса. Я не, не надо, пожалуйста, заходить на участок. Мы опоздали. Опоздали. Опоздали. Опоздали. опоздали все. С бюллетенями. Ах, какая? Ты да, посмотри, платить меня трогает. Ты совсем? Смотри, какая красивая да, с, с бюллетенями пришла. Здрасте, и вам тоже. Ой, бюллетени в руках. Безобразие. Чего? Да вы что, вообще, что ли? Так, это что такое? Ящик занесли! Внимание, занесли ящик! Нас сейчас оградили вот таким расстоянием, нас с Любовью оградили буквально 20 метрами до э, остановок, который да. пересчитывает голоса. Да. Николай Николаевич, члены участковой избирательной комиссии! Вы куда уходите? Вы куда что шутите? Ребята, вы куда убегаете? Стоит, стоит, Смотрите, рот, мать, мать, ребята, что, что? Что происходит? Протокол Что не за Вы меня? Что? Что? Что? Куда пошли? Что вы за люди? Мне мешает снимать процесс изъятия, я имею право находиться где угодно, мне мешает снимать процесс изъятия куритений из, из... горожанной урны. У меня нет места. На каком основании? Основание удаления. Ко мне применяют силу. А мне применяют силу, господа полицейские, за то, что я снимаю, как наблюдатель, процесс нарушений. Коллеги, огромное вам спасибо, что были с нами. Хороших вас новостей. <плес> Александр Дмитриевич, не стесняясь, будьте мужчиной, уйдите в отставку.